Леонид Кораблёв, большой специалист по исландской графической магии, в том числе и по руне. он в Москве часто читает лекции. Вот Если есть живущие в Москве, то найдите возможность побывать у, них, у него на лекциях, потому что он читает только в Москве, к сожалению. Идите с диктофоном, послушаем потом все вместе. Сайт Олега Шапошникова. Руны Одина, у него очень интересный форум, очень интересно его почитать, и у него достаточно интересные статьи, он любопытный аналитик, у него иногда получаются очень интересные аналитические выкладки математические. Антон Платов как мифолог как человек, разбирающийся в скандинавской мифологии и копающийся достаточно в метафизике этого процесса, достаточно глубоко, также весьма интересно вам будет почитать его книги и статьи, как на его сайтах, так и в... Они есть в печатном материале. Ну и, конечно же, первые источники ⁇ Саги, Эды. Все, что связано с первичными, с первичными знаниями, с первичной информацией об этой традиции. Среди западных авторов иногда появляются достаточно интересные персоны, но очень мало, достаточно мало. По крайней мере, все раскачанные, раскрученные ну, в качестве просто так составить общее мнение, только лишь в качестве составить общее мнение. Вот. Ну, пожалуй, все Вообще отправляю вас на мой сайт, там в разделе библиотека, в разделе магические ключи в скандинавской мифологии я постаралась выложить максимально всех авторов и литературы, которые имеют смысл читать, которые есть толком. Так что если вы найдете время и соберетесь силами и перекопаете всю литературу этого раздела, то общее более или менее впечатление о самой рунистике эскандинав... скандинавской мифологии вы составите, ну и знаний подчеркнете немало оттуда. Да? Просто много книг на это нужно просто потратить время. Возможно, год, возможно, два.